Пока нет информации вообще ни о чем, ни о характеристиках, ни о дизайне и даже о ценнике. Скорее всего, новый iPhone SE по предположениям авторитетных источников получит дисплей с диагональю 4 дюйма, выполненный по технологии IPS, процессор A10 Fusion, 2 ГБ оперативки, основную камеру от iPhone 7 и с вероятностью 50 на 50 защиту от воды и пыли по стандарту IP67. Да, подлинно неизвестно, как будет называться новый iPhone iPhone 2018, iPhone Special Edition 2. Кстати, именно так расшифровывается аббревиатура из двух буквок. Ставь лайк и подписывайся на канал, если ты вдруг не знал об этом. Не исключено, что iPhone SE 2 получит алюминиевую рамку по периметру корпуса и стеклянную панель сзади, чего точно не будет в бюджетном Apple устройстве, двойной камеры, как самых последних iPhone и, по неподтвержденным слухам, разъема 3.5 для наушников. Хотя не стоит исключать того факта, что Apple оставит последний параметр в качестве эксклюзивной фишки данного iPhone. Дабы поднять продажи, почему бы и нет? Предположительно, цена за новый телефон будет начинаться от 35 тысяч рублей. Это лишь мои предположения: не сади строго. Теперь я отвечу на главный вопрос этого видео: Стоит ли продавать свой нынешний iPhone SE или iPhone 5s? пользу приобретения SE2. Скажу честно от себя, но на вашем месте я бы не стал совершать каких-то поспешных действий и выводов. Все-таки, еще раз повторюсь, но об этом в смартфоне известна лишь малая часть информации, то, которая не подкреплена какими-либо достоверными и явными фактами и доказательствами. Да о чем мы говорим, даже точной даты анонса еще нет. Понятное дело, смартфон могут анонсировать на ввдц 18 в начале июня. А могут и не анонсировать, могут представить летом, а продажу вообще с сентября запустить, кто его знает. Поэтому, чтобы не остаться голым на льдине без iPhone сейчас или еще хуже не получить кота в мешке, оставляйте свой гаджет, а уже после презентации будете смотреть, как поступать дальше. На этом все, вы смотрели канал Apple Finder, до скорого, пока!